Вся правда об интерферонах, что это за препараты, помогают или фуфло, как правильно ими пользоваться и сколько лечиться, обо всем этом поговорим в сегодняшнем видео. Я запускаю новую рубрику «Вся правда о» и в этих видео я буду рассказывать о популярных препаратах, методиках лечения, процедурах и многом другом. В комментарии к этому видео обязательно напишите, о чем вы хотите узнать правду, о каких лекарствах, о каких методиках лечения. Я обязательно на эту тему сниму видео. И если этот ролик наберет больше 500 лайков, значит эта рубрика будет жить. Интерфероны открылись случайно и это было очень интересно. Проводили лабораторные опыты над мышами. И когда мышей заражали очередной вирусной инфекцией, если они оставались живы после предыдущей, то начали замечать, что на протяжении определенного периода времени мыши не заболевают вирусной инфекцией. То есть, если мышь переболела одной вирусной инфекцией, ее заразили этим вирусом, то на протяжении нескольких дней заражение вирусной инфекцией другого типа было практически невозможным. Естественно исследователи задумались, почему это происходит. И таким образом были открыты интерфероны. Это вещества, которые блокируют размножение вируса внутри клеток и блокируют белковый синтез внутри клеток. Конечно, это определенным образом замедляет и естественные процессы, происходящие в клетке. Но самое главное, что Тормозится размножение вирусов и вследствие этого меньше вирусов попадает в межклеточную среду и меньше окружающих клеток заражается этим вирусом. Вследствие чего, когда начинают работать вторичные иммунные механизмы и приобретенный иммунитет, и когда начинает образовываться антитела, то они быстрее справляются с вирусом, потому что их гораздо меньше. Ученые, обнаружив такое хорошее противовирусное действие интерферонов, естественно задумались о том, чтобы использовать это с лечебной целью. Таким образом запустили процесс производства интерферонов, и мы их все прекрасно знаем, это такие препараты как грипферон, виферон, ингарон и многие другие. Но на сегодняшний день существует много вопросов и существует очень много скептиков, которые говорят, что интерфероны не работают и они абсолютно нам не нужны. Якобы это все излишняя трата денег. Поэтому сегодня с вами поговорим об интерферонах. Существует в основном три вида интерферонов. Это интерферон альфа, интерферон бета, и интерферон гамма. Все эти интерфероны направлены на то, чтобы блокировать размножение вирусов внутри клеток. Но интерферон гамма, он еще дополнительно обладает очень мощным э, иммуностимулирующим действием на клетки первичного иммунитета. То есть он стимулирует наших первичных защитников, которые не зависят от наличия антител, которые первично работают в основном с бактериальной флорой, но ну и с некоторыми вирусами. Интерфероны альфа и бета в основном обладают торможением размножения вируса внутри клеток. Они также обладают иммуностимулирующим влиянием на клетки нашего первичного иммунитета и на зрение первичного иммунитета, но в меньшей степени, чем интерфероны гамма. Существуют различные формы лекарственных препаратов, содержащих интерферон. Это и капли, мази, которые используются интраназально, спреи. Также существуют интерфероны в свечах или в уколах, которые обладают более мощным действием, потому что сразу попадают в кровь. Наши собственные интерфероны образуются в организме каждого человека при вирусных атаках уже ко второму-третьему дню вирусной инфекции. Регулирует эти процессы наша иммунная система, поэтому к второму-третьему дню вирусной атаки наших собственных интерферонов становится, как правило, достаточно для того, чтобы блокировать размножение вирусов. Наша иммунная система, она не просто нас защищает, но и она регулирует все эти процессы, в том числе чрезмерную иммунную реакцию в том числе чрезмерное расходование энергетических процессов. Поэтому, если интерфероны, они справляются, и с помощью этого процесса тормозится размножение вируса, и наш иммунитет начинает с ним справляться, то этого бывает часто достаточно для того, чтобы справиться с вирусной инфекцией. Но, если вирус все равно продолжает размножаться, если его становится больше, то запускается вторая линия обороны, запускается образование непосредственно антител и запускаются дополнительные иммунные механизмы. Так вот, вы должны знать очень важный принцип, что интерфероны в большом количестве, они тормозят вторую линию обороны. Поэтому, если мы интерферонов будем вводить в организм достаточно много и достаточно долго, то мы можем пропустить вот этот вот процесс, вовремя запустить вторую линию обороны, и тогда могут быть осложнения. Исходя из того, что ко второму-третьему дню острой респираторной вирусной инфекции начинают образовываться наши собственные интерфероны, а также вследствие того, что чрезмерное образование интерферонов по механизму обратной связи блокирует запуск второй линии обороны, Вытекает один из главных принципов лечения. Терапия с помощью интерферонов должна проводиться не больше двух, максимум трех дней. Во-первых, потому что это не имеет смысла. Дальше уже своих собственных интерферонов будет в разы больше, чем того интерферона, который вы запускаете в организм. Второе чрезмерное количество интерферонов в крови нашего организма и в тканях будет подавлять вторую линию обороны. Поэтому не всегда длительный курс интерферонов будет носить хороший терапевтический эффект. Как правило, люди все-таки пользуются интраназальными формами интерферонов, потому что это удобно, это комфортно, это не напряжно. Но в таком случае при лечении назальными интерферонами биодоступность этих препаратов и этих интерферонов, она условно низкая. Поэтому для того, чтобы обеспечить нормальную концентрацию интерферона в очагах воспаления в верхних дыхательных путях, нужно делать это часто. И как правило, производитель рекомендует нам закапывать, запшикивать, намазывать интерфероны назальные, 6-8 раз в день. Поэтому, если вы приняли решение лечиться назальными интерферонами, обязательно читайте инструкцию. И если в ней написано 6-8 раз в день, значит вы должны использовать 6-8 раз в день. Иначе действие этого препарата будет недостаточное. Если у детей и взрослых нет каких-либо сопутствующих заболеваний, особенно хронических болезней верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, иммунных органов, то применение интерферонов, оно не так уже и обязательно. Почему? Вы уже знаете. Интерфероны образуются у каждого из нас и без какой-либо дополнительной стимуляции. Другой вопрос, например, когда у ребенка имеется аллергический ринит и на вирусные частицы иммунитет такого ребенка может реагировать по аллергическому пути – Вследствие чего создаются условия для длительного нахождения вируса в тканях ребенка. Поэтому затягивается отек, затягивается воспалительный процесс. И вот таким детям я обязательно рекомендую в первые два дня симптомов острой респираторной вирусной инфекции, в первые два дня насморков использовать интерфероны. Также я рекомендую использовать эти препараты, когда... Ребенок часто болеет, когда у него есть хронический воспалительный процесс на слизистой оболочке, в том числе бактериальный, при наличии очагов инфекции. С помощью интерферонов в первые два дня можно запустить дополнительные иммунные механизмы, которые, по моему мнению, будут улучшать в общем клиническую картину. И самый главный вопрос сегодняшнего видео. Все-таки лечиться интерферонами или нет? Я всегда своим пациентам говорю так, клинически доказана безопасность этих препаратов. Конечно, бывает индивидуальная непереносимость. Но в общем и целом это одни из самых безопасных препаратов, которые вы можете купить в аптеке для лечения острой респираторной вирусной инфекции. Да, безусловно. Есть очень много статей, которые говорят нам о том, что клинический эффект от препаратов, особенно интерназальных, он примерно соответствует плацебо. Но с учетом того, что если вы будете капать интерфероны, намазывать их или использовать другую форму, вы будете даже просто элементарно часто увлажнять слизистую оболочку, уже от этого ваш иммунитет будет работать лучше. Поэтому, если вы настроены лечиться медикаментозно, вы можете пользоваться этими препаратами. Если у вас сложный ребенок, если у вас у взрослых есть какие-то хронические проблемы дыхательных путей, и каждый вирус осложняется какими-нибудь проблемами, то обязательно просто обращайтесь за медицинской помощью и слушайтесь рекомендации врачей. Лечитесь правильно, выздоравливайте быстро. Увидимся! Пока.